В резиденции Бочаров-Ручей в Сочи завершились переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Об этом вечером 28 мая сообщили в пресс-службе Кремля. Общение между политиками длилось более пяти часов. На протяжении этого времени также состоялась протокольная часть встречи и рабочий обед. В начале встречи президент России предложил Александру Лукашенко искупаться. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, интеграции в союзное государство и случаи вокруг самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Александр Лукашенко привез в Сочи документы, которые содержали данные о ситуации в Беларуси. По словам белорусского политика, он хочет ознакомить с ними Владимира Путина. Сведения могут касаться и инцидента с лайнером Ryanair, из-за чего в мире поднялся большой скандал. 23 мая в Минске совершил принудительную посадку международный рейс, который следовал из Греции в Литву. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич, признанный белорусскими властями террористом. Поводом для посадки судно послужили полученные правоохранителями данные о наличии бомбы на борту. Хотя блогер был задержан, проверка не выявила присутствия на самолете взрывных устройств. После этого страны Запада сообщили о желании вести жесткие санкции в отношении белорусских властей.